Mm-hmm. Вот, друзья, по срокам должно быть был быть опороз вчера. Ну, по таблице. Я знаю, там день, два, три, даже четыре перехаживает. Ничего страшного. Но обнаружил уже сегодня утром управляясь пошло молоко в анфисе. Сейчас вам покажу. струи О. Анфиска у нас девочка ручная е тренд и понимаю, что молоко пошло значит два, 3, может даже час 4 часа будут поросят сразу притащил ящик Сыпнул соломы, которую мне привезли с печенек. Спасибо Саньке печенежскому. Каштан наблюдает. Сейчас хочу кину лампочку красную для обогрева сюда, чтобы висела над ящиком во время опороса. Или эту, или ту уже заберу поросят. Этих поросяток нам в субботу уже забирать. Поросятка, предстартик, бушают. Поросята крупные. Ну, взвесим, будем делать отъем 30 дней, взвесим. Свиноматочка показалась я хорошо. Киевлянка, будем ее крыть. Я думаю, Петра ее нам покроем искусственно. Этот станок пустует. Это у меня корм уже такой. Подрастает. Подрастает. Проверки. Это у меня эфули. Эфульки тоже подрастают. Ну, уже хороший килограмм. Не знаю, вот и, наверное, 90 минимум есть ну и в этих ну скоро крыть, я думаю в октябре в конце октября, в ноябре покроем искусственно Машулечка у нас все нормально обезьянка и Нюша или наша короче, забывай как ее жена назвала нормально Рыска тоже ожидаем мопороз. Крикливая гуляет <клёх> на вольном выгуле. Отдыхает. Так, анфиска. Гуля. Сейчас попробуем ее почухать. Анфиска, анфиска. Вот. Анфиска, анфиска. Вот это чухай, справа подрывается. Это все петрены такие. Вот это она. Такая также была такая киевлянка и такой же была обезьяна. Обезьяна становится под поилку, нажимает и обливает себя водой. Так что ожидаем опоросить. Я думаю, сейчас туда-сюда полезет. Каштана там спрашивают, что каштан в станку. И на выходных заберу поросяту киевлянки И пройдет там 4-5 дней чтобы она понюхала каштана Загуляла, сорвалась И каштана выпущу на свое место На улицу, на выгул С этой свиноматки она была кругой, хорошей Осталось, не знаю, килограмм 110-120 Ну зато поросята у нас хорошая, крупная Хорошие и крупные, да? Контурята, контурята. Сейчас она, ну я вижу, она уже собирается. Я ей соломы сыпнул, она роет, роет гнездо, солому берет, кусает. То есть, ну все признаки на готовке гнезда. Ожидаем, и будем принимать поросят посмотрим поросят и я скажу чем покрыто потому что кого записывал когда крыл кого не записывал эти поросята э, себе оставляю всех на откорм продавать ничего не буду Так, начинает умащиваться. то сядет, то ляжет, то крутится вертится лежа гребет передними копытами, то есть начинает искать место удобное ей. Тут я освещение кинул сюда. Ну, лампу для обогрева. Пускай прогревает пока само место соломы, где они будут. Но ну, и ожидаем. Ждем. Короче, друзья, движение следующее. Аж на второй день, на утро, начался опорос. Молоко уже, грубо говоря, почти сутки есть, стреляет струями, а опорос на второй день утром. Вот сама Анфиса, я сейчас управился всем, пораздавал. И она тоже встала, чтобы ей давал Ну давать ей не буду У нее опорос начался Он первые два Жужика уже вышли Покрыта она дюрком Поэтому поросята Контурята И заодно покажу вам Как я воду набираю Эти подкормку уже переворачивают С гантелькой, с гиркой совсем подряд ну взвесим ради интереса сколько же вес будет 30 дней и вот у меня получается идет трубка и он шланга аж колодится, насос качает и все набираю вот так 350 литров И на два дня хватает. Так, шо вы? Попереворачивали все. Жевжики. Ну вот. Анфиска у нас крутится, вертится. Ну, я скажу так. Два поросенка, это я утром зашел в сарай. Не, мы утром посмотрели, сейчас совсем Все нормально. Она лежит, ну то есть опороса еще нету. А я приехал, всех развез, приехал, уже два... два кабасика бегает. Ну, я не знаю, кабасики, не кабасики, надо посмотреть, шоу кабасик или... Ага, кабанчик и кабанчик. Два кабанчика, да? Два кабасика бегает. Уже и сухие были, под ней сидели. Она не агрессивная, спокойная, то есть... Ну, Анфиса, она характерная у нас, спокойная. Сейчас будут укладываться И дальше будем принимать опороз То есть, я вот так Пока суть до дела, думаю, воды наберу <coughs> Да, намешал, сейчас буду Крупоружку включу Буду на крупоружке там Пшеницу дробить Ну, вот такое. а так, шорка, если сюда Время от времени заглядываю Посмотрю, что что-то есть Заберу Ну, контролирую Вот такие вот у нас делишки вот такие вот у нас каштан хряк чем плохо в станку он же отправляется по легкому то есть когда сыт он сыт получается под себя постоянно это же не свиноматка что сзади а под себя хряки в станках ну у них мок работать а так во всех вот вода включена все видите Сухо, сухо Это во всех включенная вода Тоже сухо Ну там пустой Сейчас еще этот освободится Давай, Анфиска Стреляй Кабанчик, друзья. Кабанчик. Третий кабанчик. Ну, он крупный. Получается крупнее вот этих вот двух. Крупный. Крупнее и длиннее. Ну, ожидаем дальше. Ожидаем. Они уже вместе больше, чем сама свиноматка. Ну свиноматку я кормлю хорошо. И их подкармливаю тоже. Ну правда, зараза перевернули. Из гантелькой тарелочку. только что звонили по каштану люди которые заказывали каштан у нас там свои договора но я потом расскажу как мы договорились насчет каштана звонили что каштаны заберут однозначно концу сентября Ну я и не спешу никак вас каштан эту, киевлянку Пользоваться для запаха каштана, когда заберу поросят. Но это, наверное, уже не успеет потом. А может даже это. Не, это не успеет. Ну то есть вот так. Каштана заберут однозначно. Я сейчас киевлянку погоняю каштаном. Покрою искусственно. Хочу покрыть этим. И потом каштана туда на свое место, на летний выйду. И станки будут освобождаться. Потом Киевлянку уберу, где дюрчиха, а дюрчиху большую, у нее начало октября, порос, уже в станок переведу. А Киевлянка, пускай после 40, там 45 дней в станку, уже отдыхает. Ну и так меняю их. Буду менять. Еще один вышел. Сейчас камеру так поставлю. у нас тут четвертая скидка давай Дуду. давай давай давай давай давай давай давай Этакей, этакей, этакей, этакей. Мамкины, мамкины. Иди сюда. 5. Вот кто ты у нас да. кабанчик уже пять штучек вот пять штучек так и есть и пока уже наверное в течение часа тишина ничего не выходит никто не выходит может быть сейчас у колю цитоцин кубика два с половиной тире 3 и думаю повыклевывать потому что потуги идут но поросят нету попробую кого, а там будем наблюдать что будет дальше сейчас пойду наберу акситоцина и будем дальше разбираться Она и кормит все хорошо, то есть спокойная, ну, короче, сейчас утолю акцитоцин и будем смотреть дальше, чтобы вот. Он лезет, сейчас будем вытягивать. Задними ногами шел. задними ногами и крупный. Вот. вот так и прочие задержка. Такая. так задом шелк, а не шла свинька, свинька шла. Все равно сейчас уже буду колоть кубика два с половиной и трой и все. Вот такая крупная, вот она и задерживала там проходе, я думаю из-за того же круп сюда на еду. Ну а эти у нас кушают. Давай, ты сюда, давай, вот, да. вот, все, распределяйтесь. Давай вот сюда. Вот, давай, так, давай. давай. Давай, вот. Вот уже что-то ну, неугомонный. <свят> Давай. О, понял смысл. Все, занимаются Прием пищи. Давай, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. так. Пойду по акцитацин. Ну а это свинка вышла. Вышла. Да, крупная поросята. Вот. Думаю, сейчас нормально пойдет. Так, друзья, ну эти... Сейчас будем забирать их, чтобы ей не мешали. Поедят. И вышел еще, еще один. Вот эта свинка. И это кто у нас? А ну кто ты? Тоже свинка. Вот это вот увидишь. Уже 7 штук. Ну эти сейчас понаедаются, начнут спать, а уже некоторые спят. И заберу их, уколю акцетацин. Так, ну у уколол, оставил еще 3 кубика. Может, на потом, уже в конце. Вот наши жувеланды. Вот это. Вот это долго выходило. Крупное. Ну шо вы, Жевжики. укола пошел. Давай, давай, давай. Укол, уколов и вот буквально 10 минут и сразу ну в основном после укола когда я колю акцитоцин то выходит и место, и поросята все вместе. Сейчас уже вижу, что копыта появилась и ух, Каждый опорос. Каждый по-разному. Идет и поросенок, как я и говорю, да? Хлоп. На свид Божий народы. 8 восемь штук. Место начало выходить. Ну вот, друзья, получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь штук. Может еще что-то и выйдет, но место уже вышло, большая часть. Я не думаю, что еще будут пара но бывало такое, что выходил позже один то есть феноматка всех принимает нормально, адекватная, вообще не агрессивная поросята не мелкие не крупные, ну то есть обычные обычные поросята давай туда 8 штук для первородки, это очень даже хорошо молоко есть, молока много После акцитацина, я думаю, сейчас поедят. И он я им туда соломки намастил. Лампу еще одну повесил. То есть у меня лампа вон, в ящику одна. И от нас здесь прогреваем им гнездо, где они будут сидеть под лампой. На салоны. Ну вот так, вот так прошел наш опорос. Сказать, что долго. Не скажешь, 9 10 11 Короче, три с половиной часа. Три с половиной часа длился опорос. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока, всем хороших опоросов, приростов и всего самого наилучшего. Всем пока.